Всем привет! В жизни все временно. Если все идет хорошо, наслаждайся. Это не будет длиться вечно. Ну а если все плохо, не кисни, это же не навсегда. Вечным и неизменным остаются только наши новости. В эфире универньюз и я, Дмитрий Леонтьев. Мы начинаем. Мы готовы сотрудничать. КФУ посетили представители посольства Испании. Быстрее, выше, сильнее. Студенты КГУ сдали нормативы ГТО. Богатая история КФУ привлекает все больше внимания среди зарубежных студентов и ученых. Восхищенные гости из страны ласкового солнца Испании посетили университет. В чем заключена цель данного визита? Смотри далее. Высокий статус и прекрасная репутация КФУ обязывает ВУЗ развивать все больше и больше новых связей. 1 апреля университет посетили представители посольства Испании, чтобы не только познакомиться с известнейшим ВУЗом России, но и наладить научно-образовательное сотрудничество между Испанией и Татарстаном. По словам советника по культуре посольства Испании, испанцы восхищены культурой и великой историей России, а Казанский федеральный давно завоевал среди испанцев особое внимание. Культура и история России очень восхищает испанцев и вызывает огромный интерес, и это неспроста. Ведь даже испанские музыканты, посетив Россию, возвращаются обратно с положительным впечатлением. Ну а что касается наших студентов, то обучение в одном из известнейших вузов России у них давно вызывает большой интерес. Безусловно, мы захотели познакомиться с университетом и его знаменитой научной деятельностью. Совершив визит в Казанский федеральный, гости вуза смогли посетить музей истории КФУ, и узнать для себя много нового. Большое внимание было уделено выдающимся ученым, знаменитым выпускникам и участию университета в общественно-политической жизни страны. Иностранные гости отметили, что научно-образовательное сотрудничество безусловно важно развить. В наших ближайших планах остается развитие научных и образовательных программ между вузами Испании и Казанским университетом. Сейчас мы очень заинтересованы обменом студентами. Заместители ректоров Испании уже давно проявляют инициативу к данной программе. И, кстати, в ближайшем будущем они могут посетить Казанский федеральный университет, чтобы обсудить все вопросы и детали программы. Интерес о развитии новых образовательных программ между университетами и Испанией не перестает расти. И по признанию самих гостей договор, который позволит воплотить научные планы в жизнь, уже на стадии разработки. Адель Мухаммедшина, Руслан Уразаев, Универньюз. В городах и вузах Татарстана в курсе политической обстановки мира. И у студентов есть свое мнение на этот счет. Мы за мир! В КФУ прошел круглый стол противодействия экстремизма. Подробности далее. В Татарстане проводятся круглые столы на тему профилактики экстремизма в молодежной среде. Стоит отметить, что инициаторами проведения подобных мероприятий стали студенты-активисты республики. На круглые столы приглашаются ведущие общественные деятели Татарстана, а также специалисты в сфере политологии и конфликтологии. Целью профилактики экстремизма, так как это является очень такой м, актуальной темой для обсуждения в молодежной среде, так как вербовки поддаются именно молодые люди в возрасте от 14 до 25 лет, мы хотим немножечко предостеречь наших студентов, нашу молодежь, наше будущее, чтобы они не попали в такие казусные ситуации, потому что это на самом деле только кажется, что вот экстремистская деятельность далеки от нас, но на самом деле она может коснуться абсолютно любого человека». В КФУ прошло уже четвертое выступление студентов. Здесь каждый желающий, не боясь, мог высказать свою точку зрения, обсудить со сверстниками и специалистами проблемы распространения экстремистских и террористических проявлений в современном обществе. В профилактике распространения экстремистских настроений среди молодежи заинтересованы не только студенты Татарстана. Для участия в дискуссии на круглый стол прибыли студенты Анастасия из Универньюз. Самые веселые, интересные и важные новости сети интернет в нашей постоянной рубрике веб В Елабуке проходит первенство России по тэквондо среди юниоров и юниорок. В соревнованиях примут участие спортсмены в возрасте от 18 лет до 21 года, которые приехали из 40 регионов России. В России появился телеканал с медитативными трансляциями. Теперь основа эфира «Моя планета» составит медитативный фильм о путешествиях и красоте планеты. По данным канала, медленное телевидение только набирает популярность на телевизионном рынке. Оно создано для зрителей, уставших от информационной агрессии. Проект планировки новой границы Казанского зооботсада утверждены правительством Татарстана. На территории старого зоопарка создадут три зоны – озеро Байкал, река Усури и остров Рангеля. Туда заселят животные, которые обитают в этих российских регионах. КФУ и французский институт нефти откроют совместную магистратуру. В рамках совместной магистратуры учащиеся двух вузов смогут получить знания в области геологического и гидродинамического моделирования. Проект Office 5100 запускает новый сайт, нацеленный на привлечение иностранцев в российские вузы. Он рассчитан на зарубежных абитуриентов и их родителей. Впервые вся необходимая информация о возможностях учебы ведущих вузов России собрана на одном ресурсе. Потенциальные абитуриенты смогут видеть на сайте ключевые новости о жизни федерального университета. Наверное, нет такого человека, который не любит слушать музыку. У всех вкусы разные, но важно то, что любовь к хорошей музыке нужно прививать с самого детства. Об этом мы говорили на конференции в Институте филологии и межкультурной коммуникации имени Льва Толстого. Подробности далее. В Институте филологии межкультурной коммуникации имени Льва Толстого прошла конференция на тему музыкальное искусство и образования. На данную международную конференцию приехали участники со всех уголков России. Также есть и участники из США, Мексики, Казахстана, Украины. Этот конкурс, который собирает в стенах нашего института еж, э, уже второй раз, более 100 участников, и в рамках этой встречи... Э, мы решили провести и конференцию, поскольку накопилось очень много вопросов, очень много проблем, которые необходимо обсудить нашим музыкальным сообществом. На конференции обсудили такие вопросы, как проектная деятельность в сфере искусства, менеджмент и маркетинг в области музыкального образования, проблемы школьного музыкального образования и многое другое. Тема необычные Сегодня актуальная очень это. Использование музыки в видеоиграх для развития эстетического воспитания школьников. Эта тема действительно интересная, очень актуальна, злободневная, потому что сегодня много школьников увлечены в эту социальную практику достаточно широко. Она очень достаточно сильно влияет на них. Основные задачи конференции это воспитать молодое поколение образованными и обладающими высокой художественной культурой и эстетическим вкусом. Адилия Валеева, Роман Самарин, Универньюз. КГУ полным ходом идет подготовка к труду и обороне. Студенты, преподаватели и даже руководство вуза надели суперспортивные костюмы и показали, на что они способны. Как известно, программа ГТО Готов к труду и обороне это нормативная основа физического воспитания, нацеленная на оздоровление и поддержание силового духа народа. Акция Готов к труду и обороне прошла в пять испытаний: прыжки в длину с места, выстрел в пневматической винтовки, поднимание туща из положения лежа на спине, отжимание для девушек и подтягивание для юношей. Главное в этой акции не количественные показатели, а пропаганда здорового образа жизни. Правильное выполнение упражнений минимизирует появление травмы и значительно влияет на работу нужных групп мышц. Каждый из участников должен был четко выполнять все упражнения, не заступать за линию, отжиматься с прямой спиной и так далее. Также необходимо было прислушаться к своему физическому и эмоциональному состоянию, так как для каждой возрастной группы существуют свои нормативы. В акции «Готов труду и обороне» приняли участие не только студенты КГУ, но и преподаватели вуза. Особое внимание собравшись привлек ректор КГУ Эдвард Юносович Абдулазянов, который тоже не остался в стороне и подал пример своим студентам. При выполнении упражнений все команды студентов без исключения показали стойкость, выносливость и боевой дух. А это говорит об отличном уровне физической подготовки в Казанском государственном энергетическом университете. В России официально стартовал весенний призыв. И это не первоапрельская шутка. В 2016 году он продлится вплоть до 15 июля. Так что пополнить ряды славной российской армии успеют все, кто к этому моменту получит диплом или наоборот сдаст зачетку и студенческий. Студенты КФУ привыкли ко всему быть готовым заранее. Ведь, как говорится, тяжело в учениях, легко на плацу. А вот правда, все, что вы увидели выше или нет, мы расскажем уже в наших ближайших выпусках. А на этом у меня все. Вольно, разойдись!